Вы укрепили голеностоп. Жесткий голеностоп это напряженная стопа, которая не работает. Как ее сделать? Да? Вы же прыгаете вперед, а? Чтобы она, чтобы ноги не опускались. Чтобы заставить быть жестким, чтобы не опускались пятки, носки, да? В момент, когда вы подпрыгиваете, тут же могу назад сделать, да? А могу ударить, да, движение? Правильно? Посмотри. Вперед, движение могу. Посмотрите, вытолкнул себя носками, да? Да? Вот это упражнение, которое делают все. Но вы его будете делать немножко по-другому. А именно. Посмотрите на меня. Дай, Гонцели. Зайди с этой стороны. Сюда иди. С этой стороны зайдите. Вы посмотрите, что вы делаете. Вот это так называемая разножка, на самом деле это не разножка. Это выпрыгивание. Время. Это выпрыгивание с. Ударами. Это выталкивание. Я какой ногой толкаюсь вверх, той рукой и бью. Посмотрите внимательно. Видите, я сразу первым же касанием у меня идет толчок. Стараюсь не опуститься сюда. Стараюсь не согнуть колено. Конечно, оно будет немножко амортизировать. Но у вас оно должно быть напряженно. Первое же касание и в воздухе, посмотрите мои руки. Не останавливаю, а выталкиваю. Выкидываю кулак. Раз. Раз. Это фактически то же самое, чтобы на одной ноге вы прыгали, но еще сильнее. Понятно это? Будете делать? Давайте не помянуть, а раунд будете делать по 30 секунд. Ясно? 30 секунд, 30 секунд. Эти гантели поменяй. Это килограмм, Нет, килограмм? Понятно? Нет. Пожали руки. О, вот он. Давай. Не опускать ногу. Старайся выше. Не назад, чтобы нога шла, ближе к скамейке, ближе. Вот, чтобы ты над скамейкой висел, чтобы нас скамейкой. Стань здесь ближе, смотри на себя вверх. Почему ты останавливаешься? Давай, давай. Мишани, нет, Миша. Ребята, смотрите. Вы опять не делаете немножко не то. Вы ногой толкаетесь, которая здесь, а надо, которая внизу. Хорошо, давайте по-другому. Поверну, встали перед зеркалом. встали. Подпрыгиваете на левой ноге, да, Фрич? И по моему сигналу делаете сильный, резкий удар. Назар, скажи раз. Та. А скажи, раз, раз. Все понятно? Поехали на левой ноге. Выпрямите ногу, на носке выше, плечи висят. Раз. Раз-раз. Опа. Видишь, как рука у тебя опережает? Не торопись рукой, выпрыгни. Правую ногу правее, шире ноги. Зара, кулак крути, сжать кулаки. Раз. Раз. Раз-раз-раз. Видишь, мы опять, опять тебя вот сюда назад тянем. Вот он здесь. Выпрями. На правую ногу. Поменяли ногу. На носке, выше на носке. Висят плечи. Висят руки. Раз выпрямлять колено. Раз, раз, раз. Вы, видишь, назад я потянуло. Подожди, ты опять сорил. Вот. Встань выше на носке. Выше на носке. Встань выше. Вот, вот, вот на таком носке надо быть. Понятно? Вот на таком на голеностопе. Выпрями колено. вставай на одном носке. Вот. Опусти плечи вниз. Вот твоя группировка. Вот висят плечи. Вот к этому стремиться. Конечно, так не будешь всю жизнь, но все равно. Раз. Вот-вот туда, длиннее. Раз. Рана, рука. Рана. Да. Так. Прям втолкнуться, резче. Прям наклониться вперед. Раз. Раз-раз. Выше на носке. Прямая нога. Поменяли ногу. Быстрее. Раз. Рано, Миша. Рука. Вытолкнуться, резче. Сильнее толкнуться. Выше. Разведи кулаки и мир. Висят руки свободно. Свободно руки висят. Вот плечи висят. Раз. Рано, рано. Имир. Видишь, рука вот здесь была. А я выплюду и потом ударю. Придержи прям, с кулаком вылетай, отдохни. Раз. Вот-вот-вот, не поднимая, причем просто кулак вперед. Раз. Почему вниз? Почему вниз? Время. Еще раз сейчас будете делать. Все понятно? Даже вот, посмотри, я голено стоп кащаю. Прямыми, не опускай пятки. Во. Не, не опускай пятки, не сгибать колени. Вот, ищите, чтобы плечи висели над носками. Но ну, давайте со скамеечкой еще раз пробуем. Давай. Ноги на ширине плеч. Ближе к скамейке, ребята. Ближе, ближе, ближе. Вот этой ногой толкайся, пошел. Оп, и сразу, сразу, без паузы, сразу. Какой ногой толкаешься? Как которая на полу. Вот эту руку бьет. Шире ноги. Вот и мир, уже лучше. Выпрямляй колено. Вверх. Рано, Миша. Выпрыгивай. Выше выпрыгивай. Во! Ближе к скамейке. Ногой, которая на полу толкайся, Мишаня. Молодец. Давай-давай-давай. Сразу. Раз. Раз. Сразу. Без паузы. Во! Над скамейкой. Ра Миша, кулак выкидывай. Ну-ка дай. Давай без гонца. Лежал кулаки. Бей. Длиннее. Шире ноги. Ноги, ширина, плеч, Миша. Ближе к гонке, ближе. Чтобы не вперед, на Ближе к скамейке, мир чтобы на скамейке выпрыгивать, чтобы ноги у тебя не вот это ты делал. А вот здесь ты выпрыгивал. Вот, вверх толкался. Выпрыгивай вверх, в воздухе меняй много. Вот, выше. Выше, мир, Вот это надо, молодец. Смена. Выше, выше, выше, выше, выше. Кулак туда, Миша. Кулак, длине, выкидывай, не останавливай руку выкидывай руку. Миша, вот так делаешь. Расставь кулаки. Отдохните. Отдохните. Ладно, молодцы. Понятно, что делали? А? Вы мне вот этот голеностоп прокачиваете. Это ваша резкость. Это ваша скорость, ясно? Не, можно и на полной стопе ходить. Хожу, хожу на полной, да? Резко держи. Не вот это резкое. А нога-нога жесткая туда. Или ходил, ходил, качнул. Та -та. О! Голеностоп это резкая смена направления, это резкое сокращение, либо увеличение дистанции. Слабый, мягкий голеностоп, вот такой болтается, вот и вас болтает. Ясно? Не держит ноги ваше тело. Доходчиво? А? Еще раз. стали сюда, на край. Пошли, залезли на край, сейчас прокачаете мне, да? На пол стопы. Помните, как делали? А? Ноги на пол стопы. Вот. Шире ноги. Не-не, сейчас не так будете делать. Вот. Я сказал, чуть вперед зайди, не торопись, сейчас не так будешь делать. Шире. Время! Смотрите. Вы сейчас будете, опусти руки ниже, опусти сюда. Вот. Вы сейчас будете взрывами делать по три движения. Раз-раз-раз. Ясно? Колени прямые. Погнали. Нет, Эмир. Вставать. Вот хорошо, но вставать, вот он ты встать должен. Не выпрямляя спину. И опуская пятки, колени прямые. Погнали. Пауза вверху, не внизу. Пошли. Больше вставай, больше. Вот ты. Видишь, назад тянет опять. Давай. Вот прямые колени, давай. Прыгиваете, и сразу же первым касанием вы выпрыгиваете с ударом. Прямо вот вытолкнуть себя, понятно? Поехали. Да, да, сильнее толкнуться. Смена, быстрее. Прямые ноги, не сгибайте колени. Шире ноги, Миша. Во! Смена! Быстрее, быстрее! Давай-давай, два-три удара пробить. Не торопишься ими рукой. Торопишься. Если рука у тебя вот еще раз говорю, вот ты раз и рука. Пошла с руками. Выпрыгни, потом ударь. Вот, смотри. Опять. Смотрите, вы когда вот сюда падаете, ребят, у вас плечи падают. Плечи упасть должны. Да. Сброс такой. Да. Шире руки. Смена! Давай-давай, заходи. Во! Сейчас удобно было мисс Давай. Опять-опять, просто вперед, длиннее. Видишь, забудь ты о плече, Эмильчик. Не надо плечей думать, ты просто бьешь кулаком. Плечо само сработает, понимаешь? А ты начинаешь плечо да что так делаешь? Длиннее кула. Сильнее выпрыгни. Вон, Мишаня, давай. Сразу падая, толкаетесь. Длиннее еще. давай-давай, Мишаня, не должно вперед нести. Во! Узко, видишь руки, висят кулаки. Не сводите, разведите. Во, Миша, уже хорошо. Да, да, да, Эмир. Пусть, пусть руки висят. Быстрее. Два удара. На отскань, Тан. Тан сразу же. Шире ноги. Прямые колени. Старайтесь. Будут амортизации. Но старайтесь, колени прямые, быстрее. Ну где следует еще один подскок? Шире руки разведи. Подними голову, Давай еще раз, Умер. Залез. Вот это надо, дорогой. Во! Они а вот тут, вот не вот это бегают. Дань сюда, выпрыгивайся. Давай быстрее. Ну он ну, где жопа? Ага, и стас прогнул. Давай, спрыгивай. Через руку мою, вниз удари. Смея! Время, точнее. Да, да, да, да, да. Время, ладно, молодцы мальчик Имир, опять же, вот, вот это движение. А надо вот прямыми коленями. Вот ты как голеностоп прокачивал, да? Как ты становишься? Во. Вот, видишь, вставай на носки. Опусти кулаки. Смотри, вот ты устоять можешь, видишь? Плечи, когда да, висят над носками. Да? Вот так ты и должен выпрыгнуть. Во, Мишанин, да. Сейчас по понравилось? Миш... Эмир, через руку прям, не бойся, пускай его... Во! Во! Миш, не поднимай, Эмир, плечо. Ты выпрыгиваешь вверх, но вверх не надо плечами, вверх это только ноги. Толкаешься вверх, а кулак вперед. Не поднимай плечо, забудь его... Во! Давай. Кулаки вот отсюда. Бей. Выпрями колени. Выпрямляй колени. Выпрямляй колени. Рано рукой. Ну-ка, вперед, три движения. Раз, раз, раз, вперед. Вперед, где три? Видишь, не смог вперед сделать. Я говорю, выпрямляй колени, выпрямляй колени. Выпрямляй колени. Выпрямляй колени. смотри. Ты не можешь выпрямить колени, мир дорогой. Не потому, что ты не стараешься или еще что-то. Ты молодец. А, ребят, все, на мешок, пошли, раунд. Молодцы. Пожали руки, сказали спасибо. Ну-ка покажу. Посмотри на него. Да-да, то же самое. Шире, шире ноги. Видишь, то же самое. У вас, у обоих, смотрите, ребят, вы торопитесь рукой сделать движение. Поэтому колени не выпрямляются. Я вам... Вы вот это то, что сейчас сделали, предлагаю вам. Вы, смотри, что Я, я выпрыгиваю. Нет, смотри, и потом ударю. То есть я как бы начинаю падать и бью. Придержи кулак. Да. Вот, вот, вот, вот. Вот, длиннее, через мою руку. Наклонись прям плечом, через мою руку. Вот, молодец. Длиннее, через руку. Перепрыгни ногами прям. А, нету ладно, да. Вот туда, прям. Вот туда. Ну, обеими руками. Вот, призрач. Вот, прям. Во, выпрями колени, дорогой. Во. Да, да. Ладно, молодцы, все. Устали? А? Да. Скамейку на место. Все, молодцы, поехали. Тут все опять. Это наработка все одно, одного и того же. Наработка ноги-руки. Алгоритма выдачи от ноги. Алгоритма неопережения рукой. Не опережения локтя, плеча. Вот, ребята, это сегодня пытались нарабатывать. Плюс, конечно, голеностоп. Всех обнимает.